Упаковка курса на самом деле это не просто его описание, ах, как красиво на лендинге! Вот те лендинги, которые вы сейчас можете открыть по кнопкам или по ссылочкам, которые размещены у вас в чате, это, конечно же, описание продукта, да, описание продукта. Но э, к, упаковке, э, к упаковке, курса и к его вот именно такой вот подводящей продающей части нужно относиться немножко пошире вот смотреть вот так горизонтно да? почему потому что упаковка курса на самом деле это не только один лендинг на котором вы прописываете там количество там, может быть уроков темы результаты отзывы упаковка продукта его продажи она начинается на самом деле задолго до того как вы увидите само предложение само предложение о каком-то курсе. Вы наверняка, многие из вас, во всяком случае, зашли до того, как посетить наш вебинар сегодняшний, зашли, например, на мою страничку, на страничку Ирины Улитины, в ПРО онлайн-центр или в студию Эксперт. То есть посмотрели вообще, кому вы идете сегодня на вебинар, кому вы хотите посвятить часть своего времени. да то есть продажа вашего курса, она начинается задолго, она начинается с вашего позиционирования, с упаковки лично вас, как экспертов в какой-то конкретной тематике. И поэтому вот в, в нашем курсе онлайн школа «От идеи до первых денег» мы в том числе уделяем большое внимание упаковке экспертов. Нас всегда спрашивают, а вот вы обучите нас, например, ну, мы вместе создадим курс и так далее, а вы поможете, например, нам с личным брендом в социальных сетях. Коллеги, одно от другого просто неотделимо. Невозможно продавать свой курс через социальные сети, не создав правильные условия для покупки этого курса, да? не создав четкое понимание, кто вы в какой тематике эксперт, не показав через свои социальные сети ценности. Ценностная история, кстати говоря, это сейчас одна из самых важных, и все партнерские проекты, которые мы с Ириной Улитиной реализовали в рамках Проонлайн Центра и в рамках Студии Эксперт, это все проекты, которые базируются на общих ценностях, то есть ключевых таких вот жизненных моментах, которые мы разделяем или не разделяем. То есть если нам эксперт по каким-то ценностным моментам не подходит, мы не будем брать его там в дальнейшее продюсирование, мы не будем работать с ним в долгую. Точно так же и вы. Когда правильно позиционируете себя, сейчас можно говорить личный бренд, да, свою упаковку в социальных сетях, вы начинаете фактически вибрировать теми ценностями, теми жизненными какими-то понятиями, своей энергией, да, своей харизмой, теми клиентами, которые нужны именно вам. Поэтому обучиться вот этому, ну, наверное, даже не мастерству, а какой-то смелости заявлять о себе многие вещи, быть, может быть, в чем-то нестандартными, а быть не, причем, знаете, не эпатами, а вот именно естественными. Хайб, апатаж это конечно темы которые безусловно дают большое количество просмотров возможно лайков даже даже появление хитров, до да, так называемых людей которые вот вас начинают там троллить в социальных сетях на всячески вам там вставлять палки в колеса это тоже признак определенного уже успеха до да, определенной узнаваемости так вот именно естественность ваша, а не какие-то натянутые, придуманные вещи, да, маркетинговые, они на самом деле всегда будут около вас аккумулировать тех клиентов, которые нужны вам, которые нужны вам. И об этом мы тоже много говорим, и с этим мы много работаем в онлайн-школе от идеи до первых денег, поэтому будем рады вас там видеть.